Я особенный. Я личность и горжусь этим. Я не хвастаюсь, а просто хочу рассказать свою историю. Я люблю читать хорошие книги. Литература остро необходима каждому. Из любимых авторов... Могу назвать Хмингуэя, Кинга, Достоевского и Коэля. Для меня кино – это возможность увидеть истории глазами других. Мне очень нравятся серьезные фильмы о важных вещах. Я считаю, что кино отражает нашу реальность. Музыка занимает особое место в моей жизни. Я слушаю только то, что расслабляет меня и делает лучше. У меня есть вторая половинка, и я ее очень люблю. Я человек консервативный и никогда не выхожу за рамки. Но я считаю что личная жизнь человека остается его личным делом. Я не могу быть с человеком, который не близок мне по духу и принципам в жизни. У меня прекрасные родители. Мы часто видимся, и я очень ценю родителей. Я считаю образование важным и обязательным для каждого. Стереотипы вроде важности статуса и авторитета в обществе волнуют только неуверенных в себе людей. Деньги на ВОЗ. Сегодня их нет, а завтра их ВОЗ. Но самым главным в человеке, я считаю, наличие достоинства. Конечно, наличие нравственности. Я думаю, нам нужно держаться вместе и идти вперед. И закончу стихотворением моей любимой поэтессы Эрих Марии Ремарк. Записаться на групповые занятия вы можете на сайте или по телефону, указанному на экране.